Is... Is... Is... Is... Всем привет! Это спасибо за фрагбро и это обзор на такую букмекерскую контору как egb.com. Также, э, ну, как бы эта контора известна как e-gaming bets, e и прочие названия. Собственно, сам дизайн, э, начну с дизайна. Дизайн очень удобный на сайте. Все интуитивно понятно, есть различные фильтры для ставок по различным играм, вот таких как LoL, Dota, StarCraft, CSGO и другие. Есть ставки на киберспорт, есть ставки на спорт, есть туда же казино, какой-то магазин, новости, вот. Потом, значит, соответственно, вот так вот выглядит. Меню, тут есть профиль, мои ставки, экспрессы, бонусы, призы, ну там всякая лабуда неинтересная, сообщения, мои рефералы, акции и выход. Сразу скажу, что по реферальной программе вам ничего абсолютно не дадут. Потому что у меня вот было куча рефералов и ни одного цента мне не начислили. Хотя челики вроде на сайте делали какие-то ставки. Вот. Ничего мне абсолютно не начислили. Не, не, не начислили, хотя рефералы вначале они ну, числились на моем аккаунте. Вот. Собственно, слил на этом сайте как-то пару сотен или три сотни долларов вот потом вот недавно заводил 150 баксов поставил значит на navi вот я взял ставку сейчас 125 долларов он был уверен что Нави выиграет vitality вот ну собственно поднял там тридцатку э, баксов поставил еще что они выиграют э, карту Нюк. поднял соответственно еще 6 баксов вот ну и все, собственно. Я хотел вывести деньги. И э, смотрю, мне пришло сообщение на почту типа, ваш вывод отклонен. Я такой, что за фигня, короче. Написал в техподдержку. Они мне написали, а вот набейте 5000 очков. И тогда мы вам откроем вывод. И самое веселое, что смотрите, э, вот кэша вот это вводить деньги. И смотрите, что мне написали. Извините, вывод средств запрещен. Обратитесь с вопросом по адресу и, соответственно, поддержку. То есть они даже не то, что отменили мой вывод, они еще заблокировали мне кэш-аут, чтобы я не вывел деньги с сайта. То есть, понимаете, насколько это конченная контора на самом деле. Вот. Никому не, реком... не рекомендую абсолютно ставить на этом egb.com. Просто конченая контора, как бы наподобие всяких OneX, которых вы тоже там хрен деньги выведете. Будете потом всякие им паспорта, прописки, там все им будете скидывать, там всякие выписки с банковских счетов, там. Они все сделают, чтобы вы не, вивели, не вывели деньги. Даже вот когда я с ЕГБ это вводил давно, я там много очков нафармил, там было 10 тысяч у меня или сколько там, 9 тысяч было. Вот, потому что, ну, было сделано на самом деле... Много ставок. Я вот могу историю полистать. Вот, например, вот. Вот тут вот я напросирал до хрена бабла в прошлый раз. Ну и, собственно, все слил. Вот. Это у меня много всяких красных. Ну, типа я хорошо делаю прогнозы, но не умею ставить за головой, То есть вот жажда наживы, наживы меня съедает. Вот. Тут вот я, например, поднялся. Вот нормально. Почти все зеленое. Вот. Тут вот тоже все просрал. Это в мае было. Ну вот, смотрите, короче, сколько ставок здесь сделано. И тут и на 150 долларов, и на 50. И вот прикиньте, вот это вот все, вот это вот все, это 9000 очков. 9000 очков. Вот эти вот все ставки, вот эти куча страниц. Они хотят, чтобы я сделал еще 5000 очков, а очки даются за ставки от коэффициента 1.3 и выше. Вот, они хотели, чтобы я сделал еще 5000 очков, и только после этого они разрешат мне вывести мои же деньги, которые я заводил к ним на сайт, понимаете? То есть это же пиздец. Это просто пиздец, я вам скажу, ребята. Вот тут какие-то с января вообще старые ставки. Более-менее. Вот. Так что, так что я, я вам вообще не рекомендую ставить на букмекерских конторах и вообще ставить на киберспорт. Потому что, ну, его предугадать на самом деле сложно, очень много рандома. Там какая-нибудь топовая команда, которая всех ебала, может просто, я не знаю, там не выспаться там или еще что-нибудь. И просто хреново отыграть, вы просрёте там, не знаю, там на коэффициенте 1.05 просто там 100-200 долларов и все и жопа. Вот. И почему невыгодно ставить? За счет того, что площадка съедает очень много бабок. То есть, вот, например, смотрите, вот даже лайв, да, посмотрим на Гамбит лайв. Смотрите, коэффициент почти 1.1, да, а на Гамбит всего пятерка. То есть половину, половину почти дохода сжирает букмекерская контора. Потому что, по-хорошему, если на Наве 1,1, то на Гамбит должно быть, ну, где-то... Порядка девяти коэффициента, да, если по-честному. А тут всего лишь пятерка, то есть это вообще невыгодно. Вот. А, так же само смотрим, например, вот. А, это не лайв-ставка, не а вот обычная Navi 1.406 и комбит 2.67. То есть, ну, если тут 1.4, то получается, вот здесь должно быть сколько там? Два... 2... нет, больше, нам даже сейчас... Блин, сложно посчитать. А, башка не варит. Так, ну вот смотрите, это 40%, значит, 40% бонуса дается, да. Короче, коэффициенты должны быть выше. Вот сейчас посмотрю какую-нибудь другую ставку. Где-то, где-то был коэффициент 1,2. Короче, смотрите, вот я вам пример просто приведу. Например, вот G2, например, коэффициент 1,7, и тут 2,1, да? То есть получается, как бы, вот, я ставлю деньги, еще кто-то ставит деньги. Это получается 200%, то есть, как бы, это общий, как бы, коэффициент двоечка получается. Если вот, грубо говоря, шансы будут равны, то будет 50 на 50, там, да. Должно быть 2 коэффициента на одну команду, и, соответственно, 2 коэффициента на другую команду. Тут, видите, 1,7 и 2,1, то есть 20% съедает букмекерка. То есть тут должно быть 2.3, по идее, коэффициент. Вот где-то так. Или, или, даже, или даже больше. А тут 1.7. То есть тут 2.0, 2.0 коэффициента нету. И как бы коэффициент 2.0, это кажется, о, большой, там, выиграю, столько же, сколько поставлю. На самом деле нифига. Это хреновый коэффициент. Потому что ты, получается, ставишь на аутсайдера, и у тебя коэффициент всего лишь двоечка. То есть ты, получается, рискуешь, и если ты выиграешь, ты получишь столько же денег, сколько поставил. А если ты, например, ставишь вот на героик, ну, героик там, или как там они точно называются, вот, у тебя получается всего 1,7 коэффициент. То есть, если ты выиграешь, ты приумножишь на 2 трети свою сумму. А если проиграешь, то ты потеряешь 100%. Вот. И на G2, соответственно. Если ты выиграешь, ты в два раза умножишь сумму, а если проиграешь, то, соответственно, потеряешь все а так же самое. Ты в любом случае, если ты проигрываешь, ты теряешь все деньги. Вот, и получается невыгодно. То же самое, вот, например, героик 2.27 коэффициента и 1.56. То есть тут G2 всего лишь полтора раза коэффициент, а героики меньше 2.3. То есть тут даже 2.3 нету. Вот, а по-хорошему, если бы там комиссия там, была бы, там, например, 5-10%, то тут было бы, например, 1,5%, а тут было бы 2,4% коэффициент. И вот это было бы более-менее выгодно, если вы бы вы хорошо прогнозировали, вы бы играли в плюс. А так, понимаете, у вас все время по 20-15%, по а то и больше, срезает все время букмекерка, и вы всегда в минусе. Помните, что на ваших ставках всегда выигрывает только букмекерка. И вы потом еще, даже если наживетесь, хорошо наиграете, вам захочется поставить более крупные суммы. И в любом случае вы все бабки рано или поздно сольете. Это закон ставок, как бы, да, особенно на киберспорт. Потому что большой шанс рандома, а коэффициенты не такие выгодные. И вся суть букмекеров, что они делают невыгодные коэффициенты то есть они всегда в плюсе а вы если вам повезет вы будете на время в плюсе но потом все равно букмекерка будет съедать съедать съедать ваши бабки вот вы ставите у вас отняли 20 процентов другой ставит у него отняли 20 процентов Вот так вот и получается что они только наживаются у них куча куча бабок они э, заказывают рекламу и везде там и на трансляциях там по полмиллиона человек и везде потому что у них столько денег что, как бы, они могут себе это позволить легко, потому что у них тут обороты бешеные. Особенно, если, ну, вот, прикиньте, люди, лудоманы какие-то, я не знаю, там, квартира проигрывают и так далее. Там же, прикиньте, сколько с одной ставки они будут иметь. То есть, вот, например, вот мне сказали, да, 5000 очков. Это, получается, мне нужно было ставок совершить, ну, на тысячи полторы долларов, на две долларов где-то, да, и это еще с коэффициентом 1.3+, иначе очки вообще не даются. И вот прикиньте, сколько это нужно сыграть, сколько бабок на этом ЕГБ с, с этой комиссией 20% соберет, это они заработают, ну где-то 300 баксов, то есть они в два, в два раза окупят деньги, которые я вел, и только после этого я смогу вывести. Вот, ну на этом все, это был самый честный обзор на такой сайт как egb.com или ЕГБ.лайв, egb ЕГБЭц, e как угодно там, короче. Это букмекерка, и вообще не советую вам связываться с букмекерками. Запомните, ставки — это зло. Вы только проиграете. Вот у меня, я завел 11 тысяч рублей, 11 тысяч рублей. Выиграл, поднял до 13 тысяч рублей, не смог вывести, и просто все просрал. Да, я там ставил, может, не очень разумно, но мне просто не повезло, и я все просрал, минус 13 тысяч рублей. Кто мне их вернет? Никто. Люди работают некоторый месяц за эти 13 тысяч рублей. На этом все. Ставьте лайки, если согласны с моей позицией. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу ставок, по поводу казино всяких там, лудомании там. Пишите ваши истории или ваших знакомых, как вы там проиграли какую-то сумму или может даже подняли какую-то сумму. Вот на этом все. Всем пока.